Дорогие друзья, всем здравия тела и ясности ума. Обзор препарата Гаккупены, капсулы производства компании Кхао Лаур. В качестве лечебного препарата предназначен для лечения предстательной железы, анемии, катаракты, амблиопии, близорукости, гемералопии, атеросклероза, сосудов. При применении гаккопены в качестве лечебного препарата необходимо проконсультироваться со специалистом для определения правильной дозировки и возможных комбинации с другими аюрведическими препаратами, основываясь на сопутствующих заболеваниях в случае их наличия. В качестве вспомогательного препарат используется при комплексной терапии депрессивных состояний, при старческом слабоумии, деменции, онкологических заболеваниях широкого спектра. Стандартная дозировка составляет 2-3 раза в день по 2-4 капсулы через 20 минут после еды. В качестве профилактического средства необходимо применять 1 раз в год курсом 90 дней по 1-2 капсуле 2 раза в день через 20 минут после еды. Профилактика полезна для людей в группе риска онкологических заболеваний, для людей старше 40 лет и имеющих склонность к заболеваниям органов зрения и заболеваниям сосудистого генеза, в том числе склонным к аденоме предстательной железы. Противопоказания к применению препарата. Индивидуальная непереносимость. Гипервитаминоз А – с осторожностью необходимо назначать препарат при алкоголизме, цирозе печени, вирусных гепатитах, почечной недостаточности, беременности, особенно в первом триместре и в период лактации. Побочные эффекты при приеме препарата. При острых передозировках, при превышении разовой дозы в 5 и более раз. Вызывает сонливость, вялость, двоение в глазах, головокружение, головные боли, тошноту, рвоту, диарею, раздражительность, остеопороз, кровотечение из лёсен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, а также шелушение губ, кожи, особенно ладоней, спутанность сознания, повышение внутричерепного давления у детей грудного возраста, гидроцефалию. При соблюдение дозировки никаких побочных эффектов не наблюдается состав и описание препарата плоды мамордики Кохенхинской используются в юридической медицине азиатского региона с давних времен мамордику кахенхинскую в азии называют гак а во вьетнаме гак добавляют в рис при приготовлении праздничного новогоднего пирога бантьунга которые готовятся на пару. В народной медицине используют экстракты плодов растения, а точнее экстракт и масло, которые получают из красной оболочки вокруг семени растения. Один грамм такого экстракта содержит 30 миллиграмм каротина, что соответствует 50 тысячам международных единиц витамина А. Экстракт мамордики хенхинского является сильным иммуномодулятором. Препарат назначают умственно отсталым детям. Особое воздействие экстракт ГАКа оказывает на зрительную систему человека, ибо в масле мамордики хенхинской содержится бета-каротина в два раза больше, чем в печени скумбрии, и в 15 раз больше, чем в моркови. В частности, препарат эффективен как вспомогательное средство при катаракте, близорукости, амблиопии, гемеролопии, что есть в простонародье куриная слепота. Экстракт мамордики кахимхинской содержит каротиноид ликопин, вещество, предотвращающее нарушение сердечной деятельности, что делает препарат активным протектором сердечных болезней, в частности, инфарктом. Академические исследования влияния каротиноида ликопина и бета-каротина доказали влияние этих природных антиоксидантов на злокачественные опухоли в сфере замедления роста раковых клеток, а также предотвращают их первичное появление, что делает препарат онкопротектором. Исследованиями было установлено, что сложное белковое соединение, содержащееся в маморде Кихенгинской, предотвращает пролиферацию, то есть размножение раковых клеток посредством деления. Препараты на основе мамордики содержат высокую концентрацию железа в сочетании с фолиевой кислотой и витамином С, что предопределяет их при применение при анемии, что есть малокровие. Это патологическое состояние, характеризующееся уменьшением концентрации уровня гемоглобина и в подавляющем случае числа эритроцитов единицы объема крови еженедельное употребление мамордики кахенхинской показало у контрольной группы испытуемых существенное снижение уровня холестерина в крови что определяет препарат галкупене как дополнительный при терапии атеросклероза и тромбоза сосудов особенно в сочетании с северокорейским препаратом хелгюн джон а в случае тромбоза также и с люмбракеназой Несколько слов необходимо сказать о втором компоненте Гакопена и экстракте кожуры дикого томата. Древние ацтеки использовали дикий томат для лечения бельмана глазу. Это самое раннее упоминание о целебных свойствах дикого томата. В современной айовердической фармакопее дикий томат используется в Северной Корее, как один из компонентов для производства препарата Neosims-Ahyang, используемого для лечения тяжелых поражений нервной системы, в том числе болезни Альцгеймера, Паркинсона, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Высокое содержание селена в препарате гакопена определяет его положительное влияние на центральную нервную систему, что делает препарат дополнительным компонентом в терапии расстройств психики, в частности при депрессиях. Препарат содержит активные антиоксидантные вещества, позволяющие использовать его в качестве профилактики старения. Особое место гакопена занимает в лечении гиперплазии предстательной железы, что есть аденома предстательной железы или попросту простатит. Препарат обладает выраженным противоопухолевым и противовоспалительным действием на органы малого таза, улучшает отток мочи. Наиболее эффективный результат достигается в комплексной терапии как капена в сочетании с юрведическим травяным сбором, северокорейским препаратом «Киндан-2», и комплексом мультиминералов, также производства Корейской Народной Демократической Республики. При наличии конкрементов необходимо добавить в комплексную терапию по препарат Коля Халсон. Представленный на слайд-шоу препарат Гаккупене производится компанией Кхавлаор Лаборатория в Королевстве Таиланд. Компоненты препарата состоят из экстракта Мамордики -хин в сочетании с экстрактом дикого томата. Купить препарат от производителя вы можете у дистрибьютора компании Азия Биофарм на сайте интернет-магазина азиабиофарм.ком. Почтовая доставка осуществляется во все страны мира. На этом обзор препарата я заканчиваю, дорогие друзья. Всем здравия тела и ясности ума. До новых встреч.